С вами Виктория, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу вам рассказать, как приготовить бургер в домашних условиях. Также мы с вами приготовим вместе фарш для котлет для бургеров. Я вам покажу, как нужно правильно сформировать котлету, обжарить ее и затем в конце мы соберем с вами бургер. Я буду использовать филе говяди, рекомендуется использовать говядину не менее 15% жирности. Говядину нарежу на небольшие кусочки. Можно брать любую говядину. Если вы любите пожирнее, то берите пожирнее. Говядину я буду перекручивать на мясорубке с крупной решеткой. Перекручиваю фарш второй раз. Для бургеров рекомендуют перекручивать мясо два раза. Вот такой фарш у меня получился, я его перекручивала два раза, так, как рекомендуется. Готовый фарш нужно хорошо вымешать. Фарш вот у меня получился очень сочный. И отбить. Для чего его нужно отбивать? Это для того, чтобы при обжаривании котлеты не разваливались. Я постелила пищевую пленку и с помощью вот такого приспособления буду формировать котлеты. Если у вас есть форма для формирования котлет, то это вообще будет очень хорошо. Вот таким образом вы можете их сформировать. У меня эта форма немножко маловато. Булочка у меня большая, потому что котлета должна быть не меньше, чем размер булочки. Не забывайте и учитывайте это. Теперь из котлеты делаю колобок. И вот таким образом разравниваю все по поверхности формочки. Толщина котлеты должна быть примерно 1 сантиметр. Все котлеты должны быть одинакового размера, чтобы они у нас равномерно и одновременно обжаривались. Можно немножко помогать руками. Смотрите, какая котлетка получилась. Все получается ровненько, аккуратненько. Серединку можно немножко вот так вот прижать, чтобы котлета у нас при обжаривании не поднималась. И таким же образом формируем следующие котлеты. Котлеты готовы, посмотрите, какие они красивые, сочные у нас получились. Заворачиваем каждую котлетку в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут 1 час. И пока мясо у нас отдыхает в холодильнике, мы подготовим следующие ингредиенты. Листья салата рекомендуют использовать: салат айсберг, значит, маринованные огурчики или корнишоны, тоже можно использовать. Помидоры. Помидоры не должны быть мягкими, а вот такими тверденькими. И красный лук. Можно использовать обычный репчатый. Также нам понадобится сыр чедар, Для соуса кетчуп, майонез и горчица. Некоторые смешивают соус с майонезом и с горчицей заранее. У меня ребенок, поэтому мы каждый себе делают так, как нам нравится. Я все намазываю сверху на булочку, когда мясо уже готово. Булочки нужно разделить аккуратно на две части. И либо обжарить их на сковороде либо подрумянить в тостере все продукты нужно подготовить и нарезать заранее также не забыть подрумянить булочки до того как вы начнете обжаривать мясо иначе котлета остынет и получится уже не так вкусно одну красную луковицу нарезаю на тонкие кольца У помидоров убираю плодоножку и нарезаю на кольца Размером примерно один сантиметр, не тонко. Тонкими ломтиками нарезаю огурец. Разделаю салат на небольшие листья, слишком большие листья тоже, это будет неудобно. Листья салата нужно промыть и просушить. Все ингредиенты подготовлены. Мясо хорошо отлежалось в холодильнике. Из 600 грамм у меня получилось 5 котлет. Котлетки хорошо солим и перчим. Сковороду нам нужно хорошо раскалить. Пока сковорода у меня нагревается, подготовим булочки. Булочки я буду подрумянивать в тостере. И аккуратно на раскаленную сковороду начинаем выкладывать наши котлеты. Сначала обжариваем котлеты по полторы минуты с каждой стороны на сильном огне. Полторы минуты прошло, переворачиваем котлету на другую сторону. И продолжаем обжаривать еще полторы минуты. Затем уменьшаем огонь. Добавляем кусочек сливочного масла. И продолжаем обжаривать еще по две минуты с каждой стороны. Делайте ту прожарку, которая вам больше всего нравится. Котлеты готовы. Перекладываем их на бумажное полотенце. Все готово. Собираем наш бургер. Смазываю бургер майонезом. Количество майонеза и кетчупа можно регулировать. Смазываю кетчупом и добавлю немножечко горчицы. Сверху положу листья салата, помидоры, на помидоры положу лук. огурчики сверху выложу котлету на котлету положу сыр верхушечку булочки тоже смажу кетчупом и майонезом и накрою сверху бургер немного нужно вот так вот прижать и все сверху закреплю шпажкой Получилось очень-очень сочно, вкусно, красиво. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч!